Как часто вы пользуетесь соцсетями для работы? Сколько времени вы тратите на поиск потенциальных клиентов или партнеров? Всегда ли вы успеваете ответить на звонки и сообщения или забываете это сделать? Представляем плагин SocialCRM, который станет вашим помощником в социальных сетях. С ним вы никогда не забудете о звонках и сообщениях. Быстро найдете нужные контакты и своих клиентов. Увеличите объем продаж и свой доход. Скорость работы в соцсетях увеличивается в два раза, что гарантирует экономию вашего времени. Регистрируйтесь по ссылке, получите доступ ко всему функционалу на 7 дней бесплатно. Работайте в интернете с удовольствием!